Всем привет! Сегодня хочу э, поговорить о тулах, которые мы используем при продвижении сайта, в том числе нашего сайта, клиентских сайтов. И многие из этих тулов они сохраняют огромное количество времени. Самое интересное, в этом же видео поделится любимыми тулами Пол Андредевера, который работает в компании оценивающейся 54 миллиарда долларов, и он там курирует SEO направление. Многие из его тулов тебя точно у. Удивят, потому что они бесплатные и ты можешь ими пользоваться прямо сейчас ну а я хочу э, вам рассказать что мы в свое время собрали огромный список тулов потому что э, нам необходимо ими пользоваться мы оценивали их э, качество цены и множество бесплатных тулов в нашем списке если ты откроешь наш сайт выберешь утилиты ты можешь увидеть множество тулов в том числе и тулы которые создаем мы мы их используем для своего продвижения, а также используем множество других тулов. Там ты увидишь и описание, и оценки, и стоимости. Я думаю, многие из этих тулов очень популярны, некоторые менее популярны, но они не менее важные. Поэтому изучай этот список на нашем сайте. И выбирай свои любимые тулы. А сейчас я покажу мое интервью с полом Андра Девера, в котором ты узнаешь любимые тулы, которые действительно необходимо пользоваться при продвижении сайтов бесплатные SEO-инструменты в 2021 году. Анатолий, какие бесплатные инструменты для SEO ты используешь? Я использую кучу инструментов, реально много разных инструментов, но это не значит, что я использую их все время. Думаю, что лучше те, где вы можете перепроверить данные вручную, но тулы предоставляют больше информации, которую вы не сможете собрать самостоятельно, и это реально экономит время, когда вы анализируете данные с помощью инструментов. Сегодня сложно заниматься оптимизацией, не используя тулы. Конечно, и у меня есть свои любимые. Если вы откроете мой сайт и нажмете на раздел SEO инструменты, вы можете получить огромный список тулов, 85 из которых бесплатные. Вам не обязательно использовать все эти инструменты, просто выберите самые важные для себя. Пол, а на твой взгляд, какие инструменты наиболее важные для SEO? Мой любимый бесплатный инструмент – это сам Google. Использование собственной функции поиска Google – отличный инструмент для поисковой оптимизации. Вы можете выполнить поиск по основному ключевому слову и посмотреть, что показывает выдача. Потому что люди именно так спрашивают, и это нужно учесть. Вы можете посмотреть связанные ключевые слова, чтобы включить их в свои подзаголовки и создать семантически связанный фрагмент контента. Так что Google – мой инструмент номер один и сначала использую именно его, когда занимаюсь SEO. Мой второй любимый инструмент это Google Аналитика или возможно Google Search Console. Я не могу сказать, какой из них лучше, они оба великолепны, потому что Google Search Console предоставляет много информации о ваших технических проблемах и позициях в рейтинге. А Google Аналитика делится информацией о поисковом трафике, в общем трафике, ссылках, поведении и намерениях пользователей. Да, важно знать эти инструменты. Просто поищите в Google курсе по этим инструментам, изучите их, потому что это очень помогает. Даже я сам прошел такой курс много лет назад и уже забыл про некоторые функции, и когда решил их найти, то не нашел. Так что лучше пересматривать курсы раз в несколько лет. Таким образом, вы будете знать всю актуальную информацию по функционалу и сможете использовать в работе. Это мой способ изучения. Или вы можете использовать некоторые YouTube-каналы, чтобы найти подходящих для вас учителей. Сам Google предлагает несколько курсов для продвинутых и для начинающих пользователей. Вы можете взять старт с начального уровня и узнать все о Google Аналитике или воспользуйтесь поиском на YouTube, чтобы узнать про Google Search Console. Пол, что ты думаешь об этих инструментах? У Google есть много инструментов, которые ты пропустил. Два из них – это Google Тренды и Google Планировщик. Используйте поиск в Google Трендах. Если вы зайдете туда и введете определенный запрос или отдельное ключевое слово, то сможете посмотреть тенденции по нему в вашем регионе и по всему миру. Или просто увидеть связанные тенденции, которые стремительно набирают обороты. Вы знаете, что есть люди, которые больше ищут какие-то конкретные вещи. Так что вы можете найти несколько интересных тем для поиска и следить их тенденции с помощью Google Trends. Другой инструмент – это планировщик ключевых слов Google. Если у вас есть учетная запись в Google для отслеживания платного поискового трафика, то вы можете использовать планировщик, чтобы узнать, по каким ключевым словам люди делают покупки, насколько это дорого, и увидеть объем трафика. Поэтому это те два бесплатных инструмента от Google, которые вы должны обязательно добавить в свой арсенал SEO. Анатолий, сколько еще других инструментов ты используешь? Да, я использую так. Также многие другие инструменты. На что мне нравится в Google трендах, вы можете узнать некоторые ключевые слова, на которые нужно обращать внимание в разное время года, например, летом или зимой. И SEO лучше начинать заранее, потому что, например, если вы хотите продать рождественские подарки, вам следует начать подготовку с лета. Это оптимальное время, чтобы создать ценный контент и заниматься его продвижением второй, хорошо, не второй, следующий мой любимый инструмент. Моя команда создала его. Это анализатор качества заголовков. С его помощью вы можете проанализировать свои заголовки и описания. Мы потратили некоторое время на создание этого инструмента. Взяли идеи из исследований HubSpot, исследования Moz, исследования Backlinko и многие другие. Потом мы объединили всю эту информацию и создали данные бесплатный тул. Потому что когда вы пишете заголовки и описания, для многих страниц вы можете забыть о соблюдении их качества и полезности. Используя наш тул, вы можете проанализировать все заголовки и описания на своем веб-сайте и подумать, как вы можете предоставить вескую причину для перехода. Потому что 80% людей пропускают и не открывают скучные заголовки. Это означает, что даже если вы создаете ценный, качественный контент, но ваш заголовок не дает повода для открытия этого контента, вы можете потерять 80% людей. Я оставлю ссылку на этот инструмент в описании ниже. И когда вы пишете свой заголовок, тул показывает вам оценку в баллах. Так вы можете проанализировать результат и получить некоторые советы, что нужно сделать. И дело не только в длине. Могу рассказать, зачем мы создали этот тул. Потому что, например, если мы сравним с некоторыми другими инструментами, которые доступны онлайн, с тем же Screaming Frog, то вы знаете, что они обычно подчеркивают длину. Точнее, вам нужно написать только 60 символов или около этого. Кто-то ставит лимит в 70 символов. Но они забывают об использовании сильных слов. Например, я обычно их беру из платного поиска. Просто перейдите в Google, введите ваши ключевые слова и вы иногда можете взять все описания и заголовки из платного поиска, потому что платные маркетологи знают, что важно указать вескую причину для перехода к их контенту. Если они этого не делают, люди не нажимают и они платят больше за клик, и Google не делится таким контентом. Да, и почему Google должен делиться этим контентом, если он никому не интересен? Пол, расскажи еще о каких-то инструментах. У меня есть два плагина для браузера, которые я постоянно использую. Это бесплатные плагины для Chrome. Я использую плагин Keywords Everywhere, который вы можете установить в своем браузере Chrome. Также вы можете увидеть стоимость за клик и объем определенных ключевых слов, которые появляются прямо в браузере, и он показывает объем поиска на YouTube. Так что Keyword Everywhere это отличный плагин для использования и он бесплатный, но также есть платная версия для него. Еще один плагин, который мне нравится использовать, это Seoruler. Seoruler это еще один способ легко и просто увеличить количество ключевых слов и следовать их извлекать, если вы хотите очистить некоторые элементы в результатах поиска. SEO-руллер Рулер это отличный инструмент для использования вашей SEO-стратегии. Установите его в своем браузере Chrome. Анатолий, а ты используешь какие-либо плагины? О, ты знаешь, у меня много плагинов. Среди них есть как платные, так и бесплатные. К примеру, один из них – SEO Meta in One Click, где вы можете проверить свою мета-информацию одним кликом. Кстати, в Chrome вы можете использовать даже функции самого браузера. Это дает много информации о техническом SEO и адаптивном дизайне. Вам даже не нужно устанавливать какие-либо инструменты. Просто используйте сам Google Chrome. Нажмите правую кнопку и проверьте свою страницу. Вы можете проанализировать, как ваша страница выглядит на разных устройствах. Да, у вас есть все это в Google Chrome. И еще один инструмент, который мне нравится больше, чем другие Grammarly. Это платный инструмент, но вы также можете использовать бесплатную версию. Когда вы пишете текст на английском, этот инструмент исправляет все ваши ошибки. Даже у великих писателей должны быть редакторы, и этот тул как раз помогает понять, как лучше писать и дает много полезных идей. Установите еще несколько SEO-инструментов, таких как seo Quake и много-много других. Не буду перечислять, просто воспользуйтесь ссылкой в описании ниже или в первом комментарии, если вы просмотрите это видео на LinkedIn. Хорошо, ребята, дайте мне знать, что вы думаете об этих инструментах, и увидимся в следующем в следующий раз...